Я полагаю, что будет рассмотрено не более там, 25, из которых 16 – это будут законы по 118-й статье. Ну, вероятно, будет 5 постановлений, которые там внесены, ну и, возможно, законы третьего чтения и 2 Но я хотел бы остановиться на правительственном часе, потому что, с нашей точки зрения, ну, в данной ситуации отчитывается министр, который, в принципе, его ведомство виновата в провале указа или нескольких указов 12 -го года президента. Ну, в первую очередь, об организации 25 тысяч рабочих мест, во вторую очередь, об удвоении заработных плат учителям и врачам, о геофшаризации, о импортозамещений. Почему? Потому что, понимаете, сегодня вот мы послушали на фракции, ну, люди просто не хотят вспоминать о том, что Чубайсами его приватизацией уничтожено 78 тысяч предприятий. Вот это главная проблема наша. Но у нас целый ряд социолог... ученых-социологов провели обследование России и пришли к выводу, что у нас идет депопуляция регионов через отрыв от корней в силу отсутствия работы. У нас 3 миллиона находятся во внутренней миграции, то есть это люди, которые работают на вахтах. У нас 60 миллионов находятся во внутри субъектовой миграции, то есть человек каждый день встает, чуть свет, едет часа 3-4 на работу, потом там работает, сколько ему работодатель вели и потом столько же едет назад. Ну, это, во-первых, не сна, ни отдыха, и вот социологи посчитали, что... Во внутренней миграции заняты средний возраст 38 лет. А откуда же у нас будет демография? Ну, если вместо того, чтобы с женой спать, он полгода спит с соседом, понимаете, в лучшем случае, или еще с кем-то. Понимаете? Поэтому из-за этого у нас, по мнению социологов, не по моим, идет, в принципе, депрофессионализация. Почему? Потому что вы посмотрите, что происходит из-за того, что длительное время... В правительстве не работает межведомственная комиссия, в которой включены Минтруд, Минобор, Минздрав, которая призвана была еще более пяти лет назад, все-таки выработать систему, которая бы сдержала отсасывание профессиональных кадров из субъектов. Ну, поймите, если у нас заработная плата учителя и врача подавляющем большинстве регионов, минимум в 10 раз меньше, чем в Москве, на что рассчитывать периферии? но на полное отсутствие медицинской помощи и на полное отсутствие комплектного состава учителей в школах. Ну и самое главное, вот в своем докладе министр говорит, да, к сожалению, 70% семей с детьми являются нищими, ну то есть он признает это, но одновременно не хочет ответить на вопрос, ну если Академия, Рангсис, ее лаборатория ведущая, разработала и говорит о том, что минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации, позволяющий выживать на уровне медицинских норм, должен быть не менее 32 тысяч. Ну, по каким основаниям вы вносите закон 13 и рассказываете какой то прогресс? На каком основании при наличии 14 триллионов фонда национального благосостояния 630 миллиардов долларов золотовалютных резервов Наша самая богатая страна делает самым нищим наше население. У нас Россия сегодня по уровню МРОД вообще-то занимает очень неприличное место, понимаете? Даже среди стран бывшего Советского Союза. Если посмотрите, то мы в 4-5 раз уступаем при Балтике. Мы даже Украине, которую вот ваши коллеги с утра до ночи там костыляют, мы Украине уступаем по МРОД, понимаете? Поэтому мы сегодня как бы... И в выступлении, и в наших вопросах еще раз обозначим эти темы и постараемся, как бы, чтобы министерство нас услышало. Хотя мы понимаем, что у нас у многих министров роль вьетнамского космонавта. Понимают, но этого не трожь, тому не лезь. Кроме правительственного часа, министра труда и социального развития. Российской Федерации сегодня будет рассмотрен еще ряд важных законопроектов, в частности, во втором чтении будет рассмотрен законопроект о полиции. Достаточно резонансный, несмотря на то, что профильный комитет его несколько причесал, в кавычках, ко второму чтению, между тем то положение и тот расширенный круг полномочий, который сегодня предоставляется работникам полиции, в части возможности скрытия жилья, автомобильного транспорта, применения оружия и других полномочий, они фактически закреплены, остались внутри этого закона. Исчезло только упоминание о том, что за э Вред, причиненный в ходе исполнения этих полномочий, сотрудники полиции ответственности не несут, хотя предполагается, что он безусловно будет. В этой связи мы подготовили необходимые поправки и будем настаивать на том, чтобы именно федеральный бюджет был гарантом компенсации соответствующих Соответствующего вреда и соответствующих расходов, если они возникнут вследствие правомерного применения своих полномочий сотрудниками полиции. Это предусмотрено статьей 16.1 Гражданского кодекса, но, к сожалению, не предусмотрено в законе о полиции. Это должна быть прямая связь, в противном случае взыскать эти убытки, эти расходы будут невозможны. Второй момент, второй законопроект, который мы сегодня планируем рассмотреть от нашей фракции, это законопроект, который возвращает право на пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию для педагогических и медицинских работников, отработавших не меньше 25 лет. Абсолютно нормальная и взвешенная мера, особенно в условиях нарастающего кадрового дефицита и медицинских и педагогических работников Российской Федерации. Мы требуем и настаиваем на том, чтобы это право им было возвращено. Это дополнительное, дополнительный стимул к тому, чтобы наши Бюджетники, самые главные категории, педагоги и медики продолжали работать и продолжали получать от государства соответствующую пенсию. Еще один законопроект узконаправленный, это законопроект направлен на борьбу с административным ресурсом во время избирательных кампаний. Мы предлагаем увеличить ответственность, в данном случае со смешной ответственностью 3-5 тысяч, которая налагает штрафа, 35 тысяч, которая налагается на должностных лиц, которые используют административный ресурс, принуждают, либо каким-то другим способом воздействуют на волеизъявления своих подчиненных, мы предлагаем заменить их штрафом 30-50 тысяч, либо ввести альтернативный вариант наказания, в виде отстранения от занимаемой должности или запрете занимать соответствующую должность. Только это сегодня позволит остановить, Наших порой взорвавшихся чиновников от такого постоянного хронического и системного воздействия на своих подчиненных с целью заставить их голосовать за нужную партию или за нужного кандидата. Ну и наконец завтра фракция КПРФ подготовила круглый стол, посвященный мерам законодательного регулирования вопросов противодействия новой коронавирусной инфекции, в ходе которого будут рассмотрены в том числе и два скандальных законопроекта, внесенных правительством Российской Федерации. Мы пригласили туда видных ученых, представителей Академии наук, эпидемиологов. Мы пригласили туда представителей, занимающихся конституционным правом. И намерены четко, последовательно проанализировать и результаты, и последствия, возможные принятия этих законопроектов, ну и, соответственно, выработать общее мнение, довести его до общественных организаций, средств массовой информации. Поэтому приглашаем всех в обязательном порядке поучаствовать в этом круглом столе. Несмотря на то, что оперативный штаб пока не отчитывался перед Государственной Думой, мы трижды выходили с таким предложением, трижды просили отчитаться перед Государственной Думой в целом. Оперативный штаб, однако перед нами отчитывается министр сельского хозяйства о посевной будущей, перед нами отчитывается сегодня Котяков о мерах социальной поддержки. Однако самый важный злободневный вопрос, связанный с жизнями людей, с тысячами немотивированных потерь, Людских жизней, которые происходят в Российской Федерации, с неэффективной системой здравоохранения, с колоссальным количеством ошибок, которые были в том числе сделаны этим оперативным штабом, и многими должностными лицами, которые до этого оптимизировали наше здравоохранение и довели до сегодняшнего состояния дел. На эти вопросы мы пока ответов не получили. Надеемся, что получим их в ходе встречи с вице-премьером Голиковой, который у нас запланирован через неделю. Перед рассмотрением вот этих двух законопроектов о введении QR-кодов на территории Российской Федерации. Свою позицию мы уже озвучивали предварительно, это позиция резко против и одного законопроекта, и другого законопроекта, поскольку они практически не влияют на уровень распространенности коронавирусной инфекции, а направлены исключительно одно, на силовое жесткое принуждение наших граждан к вакцинации ну и фактически на сегрегацию граждан, то есть нарушение Нюрнбергского кодекса, который запрещает присвоение числа человеку и вообще разделение по различным социальным, политическим и другим э, признакам. Но кроме этого, нас крайне беспокоит сообщение в ряде средств массовой информации в сетях о конфликте интересов. Как-то нам стало известно, Анна Юрьевна Попова является соавтором патента на одну из вакцин, которые она же дает разрешение применять, за которые она же влияет на получение госзаказа, и все патентообладатели получают 30% от госзаказа. Нам стало известно о том, что один из родственников, Руководитель Уперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин. И мы, вообще-то, будем настаивать на необходимости проверки не только лосей. я имею в виду, следственным комитетом и прокуратурой, ну и проверки конфликта интересов, которые выражаются, по нашему мнению, возможной коррупционной выгоде на десятки миллиардов рублей. Что, с моей точки зрения, очень важно. А еще важнейшее, это же фактически здоровье людей ставится в зависимость, в обратно пропорциональную от интересов чиновников, которые, в принципе, принимают решение о применении той или иной вакцины, и какую производить, и какой колоть, и в какой периодичности. Поэтому мы считаем, что это крайне опасное явление. И мы знаем, что завтра, послезавтра будет заседание Совета по правам человека при президенте. И из-за этого дано негласная команда всем правительственным чиновникам прекратить вообще упоминание о QR-кодах. Вероятно, там будут рассматриваться жесткая реакция общества на эти законы. Ну и участие в каких-либо мероприятиях, посвященных обсуждению этих законов, что мы тоже считаем неприемлемым, потому что ну, у президента и так достаточно полномочий. Президент сегодня по новой Конституции имеет право любой закон, даже до стадии его подписания, направить в Конституционный суд. А по нашему мнению и мнению экспертного сообщества, законы о так называемых QR-кодах нарушают минимум 6 статей Конституции. Поэтому мы как бы... Будем настаивать на необходимости этих проверок.